Добрый вечер, с вами Корейский язык с нуля каждый день. Сегодня мы а, наконец-таки добрались до взрывных согласных. Осталось у нас всего их 4. И пройдем потом еще остальные согласные наши 5. И немножко попишем. Итак, взрывные это у нас, как вы видите, тоже... Здесь они в одном ряду не зря стоят. Произносится тот же звук, только органы речи плотно сомкнутые, но воздушная струя разрывает препятствия, силы вырываются наружу. Происходит взрыв при этом от звука. Но здесь история умалчивает, что происходит. В общем, происходит такое... Сейчас давайте послушаем. Такое... Небольшое прид... придыхание. Можно сказать, что похоже на на звук Х, но такой слабый. Сейчас, минутку. К. Т. П. К. Т. П. Вот, ну ссылка на этот сайт есть в группе, так что кто захочет, может э, включить и слушать, э, сколько э, сколько захочет слушать произношение. А мы что мы сделаем? Мы с вами попишем. Там все то же самое. Эти буквы у нас все то же самое только единственное что единственное что э, в этих у нас э, взрывных согласных чик чит пип и чит э, у нас нету ну, давайте по порядку. То есть, опять же, опять-таки не все наши гласные, которые мы прошли, с ними пишутся. Но потом чуть попозже я таблицу нарисую. Давайте попишем немножко. это у нас буква, называется она КИТ. КИТ. И пишется она э, пишется она со всеми два э, три 4 5 шесть семь восемь с 8 только э, мы прошли 10 но она пишется с 8 только гласными и так же как мы с вами делали да мы также пишем Х. КО КИ КЩО ц, к, Вот как мы видим, здесь буква Я у нас и и отсутствует, и буква тоже отсутствует. Так, следующая у нас буква это ТИТ. Та же наша буква Т, только взрывная. Тьфу. И она у нас пишется э, с гласными семью только. Здесь присутствует э, 7 из десяти. Это все, когда таблица будет, все будет понятно. Та... ТО ТИ ТЫ ТУ Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И наше самая любимая это ТО. То есть вот это у нас ТО, а это у нас ТО. Так, теперь у нас э, на э, теперь у нас на очереди какая буква? На очереди у нас буква п, звук п, п взрывной, да? Называется она у нас пи. Пишется вот так. Вообще на письме согласно, конечно, пишется поменьше. Гласно им побольше. Здесь. А внизу у нас, как я уже говорил, это называется «Почим». «Почим» у нас такое приглушение идет. не? То есть мы говорим, если это «П», -п, -п, -п, -п, -п а здесь мы приглушаем. Приглушаем. И то же самое эта буква у нас. А эта буква у нас со всеми нашими десятигласными, которые мы выучили, она у нас. Вот. Но это вы напишите сами, потому что тут то же самое. ПХ идет. ПХО. И так далее. То есть только тут присутствует еще, которых не было, да, все наши. Это какие? Это Я буква. Пя. И что у нас тут еще не было? Эти все тоже присутствуют. Я, ё, потом еще вот. П ю, п ю, п ю. Вот от этого немножко отличается, да, звук у нас. П это больше на русское ее похоже, а это немножко губы трубочкой и среднее между п, ю, между Ю и Как-то так. Вот, ну и эти все, естественно, пё. Пью, это все тоже присутствует. Вот здесь можем даже пометить тоже, как мы помечали. Здесь у нас 8 произносится это. Пишется, вернее, да, здесь у нас 7. Здесь у нас все присутствуют. Все 10, все 10 напишем. Все 10 потом таблицы и я уже говорил, начерчу вам. Так, и у нас теперь Ч, да? Ч. Она не столько Ч, сколько... Значит, произносится, например, Чингу, тоже звук взрывной. Ч, Ч, Ч, Ч. ч. Такой. Называется она у нас Чи. Чит чит то есть та же самая буква в принципе легко запомнить названия согласных. Как мы начинали с первой, да, ки йог. Все в названии идет ки, а потом, ну, кроме смычных, там у нас идет сан такое, это мы вчера проходили. Санг это, видимо, что-то означает усиление. Сан киев, санг чит, ки, сам пью и так далее. Вот. Это у нас наши взрывные четыре. А, да. И пишется она у нас тоже с шестью только с шестью только э, гласными, которые мы проходили. То есть мы еще дифтонги не проходили. Дифтонги это потом. Ча. Обозначает даже сразу два слова в корейском языке сокращенно можно сказать машина или а, э, или или чай вот так потом значит у нас опять же чо чи Чу, чу, а собственно, раз, два, три, четыре, пять, да. Чу. Вот шесть, естественно, напишем. Вот это наши все любимые взрывные э, согласные а сохраню наверное что я какую-то выбрал кисть что э, стал писать немножко стал писать немножко как-то более прилично чем раньше так вот сюда сохраним и откроем новые новый этот э, лист и перейдем к нашим другим оставшимся наконец-таки пяти согласным это у нас НИИН, милым. Риюль и хиют. Вот и здесь эту тоже таблицу я потом выложу. А, как произносим? Это похоже на русское Н буква а, Русская звук Н. Это звук М. Это бывает РЛ, или бывает даже среднее между Р и Л. Это у нас не обозначает звука перед гласными вот здесь, и перед любыми гласными не обозначает. А пишется этот значок всегда, потому что гласная не бывает одна. Всегда этот, этот знак пишется перед гласной, если... Она одна у нас. А так обозначает носовой звук. Носовой звук... Вот, как произносить, тоже все это будет таблица. Это звук у нас... А звук. Ну, мы можем послушать как раз. Здесь у нас опять-таки... И вы можете послушать тоже сами уже потом. Н, МЫ м, Х, х, х. Так, ну здесь у нас согласны, мужской голос не озвучивает. Вот, но если потренироваться, да, тут все ясно. Передняя часть. Языка прижата к небу, воздушная струя проходит снизу в носовую полость. НЫ. НЫ. НЫ. НЫ. Так, здесь тоже у нас губы сомкнуты, воздушный поток собирается в виде квадрата. МЫ. МЫ. Кончик языка здесь, следующая буква, э это у нас не НИН, ум. Рель. Р, р, р, р, р, Это у нас а, носовой звук. М, м, м, А это у нас звук. А, а, а. Вот. Ну и таким образом мы попишем, а, попишем и а, у нас сегодняшний урок закончится. Тоже будем с нашими, со всеми писать, наверное, гласными. И в тетрадке, в тетрадке я пишу тоже точно так же, со всеми гласными пишу страничку. Раньше писал побольше, сейчас пишу страничку. Ой, а что же я пишу? Так. но, ны, ни. Так, с этой буквы у нас. Мы посмотрим, что у нас с этой буквой творится. Пишется у нас. Сколько же у нас пишется с этой буквой? Вот с этими, по-моему, пишется все. То есть все наши десять. Все наши десять. То есть это... Ну... Ню... Но, нё, нё, ня, нё, нё, на, но, ны, не, ну, ню, но, нё. НЯ-НЮ. Получается у нас, да, 10. И также следующие буквы. Это у нас... Это у нас МИЛЫМ. Мел, То же самое. МА. МО. Пишется по очередности, вот так пишется. Мы, ми, му, ми Мя. Мя. Мя. Так, да? Следующий у нас это риль. Вот так она пишется у нас. Риль. риль у нас тоже со всеми нашими десятью. То есть ра. Но эта буква, она просто в слове читается по-разному. Там еще есть правила чтения. В слове иногда она читается как э, две, две, если э, сочетается одна внизу стоит наверху, э, то читается как Л. Э, часто она читается. Средний, как между R и L, то есть Р-Р, Р. А, ну, в некоторых словах такие как Парам, Парам, по-моему, ветер а, читаю, слышится как более близко к русскому Р. Поэтому я тут говорю как бы Ра, Ра-Ро и так далее. Ры, ну не совсем Р, но как бы Ри Ри Ри Ру Рю Ру Так, чтобы не ошибиться. Минутку. Ты просто сверяю с таблицей. Чтобы понять. Так. Да. Эти буквы у нас пишутся абсолютно со всеми десятью. Ю. Даже иногда она похожа что-то между даже больше на «н» еще «Н» там слышится. Для, для. Вот что-то такое бывает иной раз. А, также идео, И четвертая наша буква это это х. Называется она у нас звук х. Называется она у нас хирут хирут. То же самое пишем. Ха. Хо. Хо. Хим. Хим. Хим. Х. Хум. А тут немножко посерединке надо было писать. Маленькая палочка, большая палочка. Кружочек. 虎香 И, и, и, и всё, всё. ха хо хи ху хю хо хё я. хё хё хё ну, на сегодня, я думаю, нам хватит, потренируемся в тетрадках, а завтра, завтра, я думаю, еще таблицу начерчу, и можно будет повторением заняться. Вот. Всем спасибо, всем удачи, корейский язык с нуля каждый день.